Марья Ивановна говорит детям, «Дети, сегодня нужно составить предложение со словами «Как я, собственно, и ожидал». Первую руку тянет Петя. «Да, Петенька, отвечай». Папа уехал в командировку, а вернувшись из нее, он мне привез подарок «Как я, собственно, и ожидал». «Молодец, садись, следующий кто? Давай, давай, Геночка». «В одном месте, в пруду, я прикормил рыб, а на следующий день я наловил столько рыб, как я, собственно, и ожидал. Молодец, садись, следующий кто?» Тянет руку Вовочка. «Давай, Вовочка, начинай!» В параллельном классе Наташка хорошо делает. «А ну-ка, пошел вон из класса, и без родителей больше не возвращайся!» Ох, как я, собственно, и ожидал. Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей.